Привет всем друзья, с вами Гриф, и если вы сейчас смотрите это видео, значит вам скорее всего интересно, что же может выпасть с редкого бонусного ящика. Ну а пока что вы все еще здесь, предлагаю вам проголосовать в небольшом опросе, понравилась ли вам эта акция бонусные ящики или нет. Ну а то, что об этой новой акции думаю я, вы узнаете в конце этого видео. Итак, после трех игр на PvP мне стало интересно, выпал ли мне новый ящик или нет. Так, на самом деле, да, выпал обычный ящик штурмовика. И на этот раз я не буду его сразу открывать, а попробую его улучшить. Цена одной попытки 2,5 тысячи варбаксов. Это какой-то грабеж на самом деле. Я уже слил 5 тысяч, офигеть, и нифига, он не улучшился. Давай еще попробуем. Улучшение не удалось, господи, неужели оно так и будет? Кстати, на моем аккаунте набрало 70 тысяч варбаксов. Я думаю, этого должно хватить. И того слита уже 15 тысяч, сейчас будем пробовать еще. Так, нифига. 20 тысяч слита. Вы представляете, как быстро уходят варбаксы. А ящик все не, не улучшается. Давай, давай, давай. Сейчас обновим страницу. Так, 25 тысяч уже. Ну-ка. Господи, 30 тысяч фарбаксов я уже слил. И он сегодня улучшается. А вы только представьте, улучшение можно делать из-за кредиты. В данном случае у нас это 30 кредитов. А, к примеру, если улучшать редкий ящик, это будет еще дороже. Ну-ка, давай пробуем. Ох, ничего себе, редкий ящик выпал. Не, ну круто, чё? У меня там наверное осталось еще 1020 И как вы заметили К списочку оружия навсегда Добавился айс Так, ну я пожалуй рискну Оставшимися варбаксами Кстати уже цена улучшения 5000 Сейчас попробуем Вдруг выпадет золотой Ага, фиг там Давай еще раз Вот так быстро сливается 10 тысяч варбаксов Представьте себе 15 тысяч 20 тысяч, господи, я офигею 25 тысяч Все, кончились варбаксы, капец Так, ну сливаться так сливаться Давайте попробуем выкрутим все варбаксы еще с Чарли Ну-ка Там у меня где-то 20-30 тысяч есть Ну-ка, ага Сейчас походу здесь тоже все солью И так и не апну этот ящик О, да да что такое, сколько ж можно? Давай уже кончайтесь быстрее. Ну, понятно. В общем, получилось так, что я скрутил все свои варбаксы из Браво и с Чарли. Итого я остался только с редким ящиком. Осталось только его открыть, запустить таймер и посмотреть, что же будет внутри. Давай сейчас, прямо сейчас откроем. 30 кредитов, чтобы не ждать... О боже, новогодняя граната, как же я тебя хотел. Вы только представьте, эта граната стоила мне 100 тысяч варбаксов. Нет, ну это полный лохотрон, я больше не буду здесь участвовать. И кстати, если это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и я на этом закончу. Всем пока.